Всем привет, я Желтый Мужик, продюсирую продающие публичное выступление. Сейчас хочу очень коротко показать схему невербального подтверждения какого-то текста. Благодарю отдельно Софию Малецкую, которая увидела эту, этот момент и подсказала его. Итак, смотрите. Учитывая, что камера мы снимаем вот в одном режиме, а показывает в зеркальном, то некоторые вещи получается для зрителя неестественными. Ситуация такая. Допустим, наша задача сказать, что конверсия от продающего выступления увеличилась. Сейчас внимание показываю неправильно. Увеличилась с 10% процентов до 72%. Вы видите наоборот. Для того, чтобы было зрителю естественно, мы говорим, конверсия от нашего публичного выступления увеличилась от 10% до 72%. Либо другой рукой, конверсия от нашего публичного продающего там, мероприятия увеличилась от 10% до 72%. Вот так видно. До 72%. Вот такая схема. То есть показываем наоборот. Если я показываю слева направо, так как мне, естественно, нам, естественно, зрителю некомфортно. Нам некомфортно, комфортно зрителю. Увеличилось с до. С до. С до. Благодарю, с вами был Желтый мужик. Заходите, подписывайтесь в паблик, ставьте свои лайки. Всем рад вас всех увидеть у себя.